Да что же это люди? Как же так? Три русских школьника приходят в Бундестаг и говорят про страшную войну, но в ней войне винят свою страну. Вчера не праздник был и не парад, а перелом, начало поворота. И в контрнаступление Сталинград рванул орудиями, чтобы поднять пехоту. Об этом телевизор не гугу, как будто мы тогда сдались врагу. И Сталинград не выговорит власть, как будто мы теперь готовы пасть. Зато про пундестак ажиотаж, про слезы о солдатах не спасенных. А в Севастополе вчера нашли блиндаж. Времен Второй геройской обороны бульдозер вскрыл. Тут обновляли парк, заложенный вокруг мемориала. А в нем, внутри, все сохранилось так, как было после месяцев атак, когда рвалось, пылало и стреляло своих детей, которые войну хотят понять, сюда приводят люди». Своих артиллеристов помянуть И рассказать про залпы их орудий По немцам, приходившим убивать. Про выдержку и доблесть, чувство долга Бойцов, еще не знавших, отступать придется нам, Держа за пятью пять, покуда в спины не задышит Волга. И еще вдали не разглядеть рейхстаг. Еще не скоро там взовьется флаг, И Паулюс пока что не зашел в его неназываемый котел. Блиндаж на склоне, как разверстый рот, как замерший во времени приказ, И в нем навечно сорок первый год, и каждый год, когда стреляют в нас. А школьники вернутся в Уренгой, нет, их не проклянут. И не осудят, не скажут каждому отныне ты изгой, в музей к памятникам больше ни ногой, в глаза смотреть не смей приличным людям. Но ведь они втроем не с потолка свалились на потребу Бундестагу. Так чья руководящая рука им выправляла на проезд бумагу, кто наставлял и кто слова вставлял, чтобы их произносили, выступая. Как незаметно подошли мы к краю. Великая, отечественная убита. Есть вторая мировая. В лесах, полях, болотах, блиндажах Лежат ненайденные до сих пор. Лежат. Теперь выходит им лежать во лжи. Бульдозеры ломают блиндажи и на горячий, на ревущий свет выходят все, кого на свете нет, Поскольку были произнесены слова, что враг их и не думал убивать. Встает контуженный и насмерть обожжен, Встает расстрелянный, заколотый ножом, И кто с ранениями, кто без рук, без ног, Хрипят, ты не на тех напал, сынок. И горек их вопрос и страшен глаз. Ты сожалеешь об убивших нас мы не зато сопляк отдали жизни, чтобы за наших правнуков взялась вся кодла, что тоскует о нацизме, а свастики Есесовском кресте скулит сапог, вылизывая Панский, и также брешет яростно. А тех, кто убивал в Донецке и в Луганске, когда они придут, ты также сдашь и Сталинград, и Крым, и тот, блин, дашь.